Слушай, это совсем не смешно. Я не хотела тебя веселить, только разбудить. Уже полдень. Mm -hmm. Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней. Иди, а то весь мир замучает ее своими гравюрами. Пошел. Ага, пока. весь сок выкры знаю можешь принести еще после тренировки. Старый ведьмак крепко спит, а Цири, разумеется, куда-то пропала. Разумеется, она предпочитает теории и практику. Mm? Что?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 посажу ее полировать все мечи Кайр морхина ты нашла шлем цири будешь чистить все мечи до последнего 这是。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 Сейчас рассветет, пора ехать. Постой, покажи-ка мне письмо от Йеннифер. Может, ты упустил что-нибудь? Ничего я не упустил, мы должны были встретиться в Вербицах. Только их спалили до тла. Остается идти по ее следам, так что... Помолчи немного и дай мне письмо.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 Ваши слышные чувства. Голи.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 Аккуратно, Чинсу наказание Божьи с этим телефоном. <звук> Не поздно. Это, между прочим, герб, тимерские лилии. Пускай висят. У нас уже не тимерие, дед, а не львгард. Да не в жизнь!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 А последнее время людское мясо распробовал. Из хаты выйти воезно. Если нам кто-нибудь заплатит, я не откажусь. Помочь тебе с перевязкой. Успокойся. Я еще не совсем рассался. Тогда поспрашиваю про Ем. Угу. Только лучше бы нам поменьше внимания привлекать. Черные уже поля меряют. Да и пускай меряют. Я кое-кого ищу. А мы покоя ищем. Отойди, приблуда. Покуда у нас пиво в кружках не скисло. Мне надо задать всего пару вопросов. Глухой ты или как? Никто тут с тобой болтать не будет. Если тебе компанию хочется, так в хлеб иди, скотину у кормушки развлекать. Ну ты ему подосрал, Мика. Живо. Была тут женщина, одетая в черное и белое. Говорят, пронеслась такая ночью по деревне. Так летела, что ародобора в канаву спихнула.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 Может, хоть кто-то, наконец, запишет войну такой, какая она есть. Без вымышленных речей и героических генералов. Напишет про насилие и бессмысленную жестокость. Видно, как не хватает тебе академического стиля. Насилие и жестокость — это детали, не имеющие значения для хода войны. Можно сказать, сопутствующий колорит. Ага. Скажи это людям, у которых сожгли дом. Мне надо идти, прощай. Погоди, ведьмак. Мне кажется, ты гражданин мира. Может, ты и в гвинт играть умеешь? Нет. И у меня нет времени учиться. Но ведь это так просто. Давай, сыграем. Нет, меня ждут другие дела. Жаль. Я бы сыграл с местными, но они и до десяти не сосчитают. Да и правил понять не могут.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 Ну что, выпил? Ага. Тогда упердывай. Нам здесь таких не надо. Я вам ничего не сделал, успокойся. Правда, ничего не сделал. Уже с чарами лезет, сукин сын. Хватай его! я <рапрошу> сам. Не отпускай его. Ну вот. И я И его узнаю. <рошу> Падальон дрожит. Это место серое.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 Это мира и мыслов. Спасибо. Клош не считай его.